Добрый вечер. С вами корейский язык с нуля каждый день. Сегодня мы повторим гласные и, если успеем, согласные. Начнем мы с согласные... Ой, извините, с гласного звука а он немножко другой, как иначе, чем в русском языке произносится. Как мы уже писали с вами, вот эта черточка обозначала Небо, или Солнце. это вот эта маленькая. Часто пишут без нее теперь. Вертикальная линия обозначает человек. А черточка горизонтальная. Энергию исходящую от него. Вот таким образом при звуке А. То есть как бы у нас вылетает энергия от человека. Вот видите, здесь я нарисовал небо, может быть, солнце, человек и энергия, исходящая. При звуке А на выдохе <coughs> с открытым ртом широко у нас получается такой звук. А. Я. Я, соответственно, две черточки направо тоже у нас такой, ну можно сказать, что похож на русский, на русскую, на русский звук я, да? А я. Теперь при произнесении о у нас получается как бы положение то же самое, тоже рот открыт у нас широко. И здесь, наоборот, энергия, которая при произношении этого звука, она как бы выталкивает человека назад. Таким образом у нас получается О. То есть точно так же, как мы произносим А вперед, то О назад получается у нас так. А. О. Пишется так тоже сверху, потом вниз горизонтальная, потом черточка вот так вот пишется. Это у нас звук О. И звук, соответственно, ЙО. Тоже похож на русский звук ЙО. Также пишется так, потом вертикальная и две горизонтальные. Тоже обозначает энергию. Но по поводу, вот, уже, так сказать, более подробно по этим звукам, у меня информации нет. Это была информация у нас в самой первой школе, еще давным-давно. Вот. Ну, где-то, возможно, она есть в интернете. Таким образом, звук У у нас темный, гласный звук У. Произносим его. Энергия направлена к земле. У. У. Немножко от русского у отличается. Конечно, на словах, когда читаем, это, наверное, неправильно. Но мы, когда читали, уже произносили как русскую у, конечно. Но, наверное, может меня поправит носители языка. Но, ну, во всяком случае, звук темный направлено к земле, значит произносим... А, можем, да, посмотреть наш... Наши, нашли сайт, который посмотреть там. У. У. И, соответственно, Ю. У. Ю. Вот. Звук, видите, как энергия направлена к земле. У. Ю. У у нас вниз, вот Черточка, да, пишем так. Так. От человека вниз. У. И Ю также пишем. Две палочки. Ю. Вот этот звук а, как. Объяснить. Ну, здесь транскрипции нет, но вообще-то в корейском да не пишут транскрипции. Но я так написал для того, чтобы запомнить. Вот этот звук, ну, можно его вот так пометить. А, а, то есть он произносится, губы вытягиваются вперед, как русская. У, собираемся произносить. Но произносим звук О. И этот звук он направлен как вверх. Энергия идет вверх. О! О! Здесь, значит, его, да, не путать со звуком, когда мы говорили О, а это у нас О. О. Там вот он у нас. Вот он у нас. О. О. И этот, соответственно, точно так же губы в том же положении. И мы произносим. Произносим мы, если это у нас, собираемся произносить У, произносим О. О. Энергия вверх. А это как бы тоже собираемся произнести Ю, э, ю э, как губы у нас, но произносим при этом Ё. У, О, и э. Среднее между, получается, у нас между, между Ю и Йо. Вот такой вот звук. У, И. Э. Звук Ы. Энергия у нас распределяется равномерно вдоль, горизонтально, вдоль земли. И. Э, э, э. Так, он так и пишется, легко запомнить, вот так и пишется. И. Так, чтобы здесь не было путаницы, подпишем это тоже звук. И. Горизонтально энергия распределяется. Это звук у нас И. Как бы улыбаемся, губы растягиваем, и энергия... Проходит вдоль человека, не выходя из него. Ну, честно говоря, вот это уже сложнее представить, что там с энергией происходит. Ну, попробуем. И. И. И. Возможно, он короткий такой. И. Вот. В общем-то, это у нас наши наши 10 гласных, которые мы уже прошли. А. О. Я. Ё. У, Ю, О, Ю, И. Вот. Ну, теперь мы а, согласны. Некоторые, я думаю, не все. А какие успеем, повторим. Согласны у нас звуки... Тоже наши любимые. Их э, легко запомнить. Э, скользящие у нас были, да? Их легко запомнить. К. Ты. П. -и С. -и Ти. Здесь э, тоже есть э, такая, такое объяснение в, корей, в корейском, да, наверное, в корейской, как это называется, филологии или фонетики, есть какое-то объяснение тоже э, положению губ <coughs> и вот этим всем вещам. Но здесь мы уже проходили просто по звукам, и, а поэтому так я пока буду сам для себя повторять, когда что-то узнаю новое, тогда... Уже э, буду добавлять в эту, в, для себя, чтобы знать уже точно. Вот. Но звук это мы знаем, что воздушная струя здесь проходит беспрепятственно. И спокойно можно сказать. к т п с и Ну Вот этот звук немножко похож в среднее между Т и Ч. Такой мягкий. ч т т -ти. И э, спокойно мы их произносим. Иногда этот звук обозначает, эта буква обозначает русский, как произносится, как К, например, или ГА, может быть. То есть это вот две, в двух вариантах. Это может быть звук как Т, так и Д. Это может быть п или б это может быть с в большинстве случаев и где у нас иетированный или и это буква такая мягкая Щ, не, не даже щи даже не Щ, а где-то мягкое такое звук Ш с мягким знаком то есть это например будет а, с буквой а это будет са са а с буквой и это будет «Щи». «Щи». Вот. А это у нас может обозначать звук, звук, как я уже говорил, «т». Или ди. по По-моему, «дем» тоже, если я что не путаю. Вот. И а, теперь у нас э, на э, смычные, да, Скользящие смычные взрывные. Они удобно их учить так, потому что они по парам идут. Это как бы усиленно. то есть органы речи плотно сжаты, и мы произносим звук, и он как бы наслаивается. Здесь, если мы говорим, например, К. «К» то здесь мы говорим. Здесь мы говорим К. Как бы усиленное у нас получается. Так вот пишется К. Как бы два, обозначаем, можем две буквы К написать. Тут все то же самое, два а, просто пишем две буквы как бы вместе и получается у нас такое тоже усиление, то же самое. Если здесь мы говорим ТА, или «да» может быть «та». «Та». То здесь мы говорим «та». Также со всеми нашими гласными. Ну, здесь по, по таблице, потом мы посмотрим. Они не со всеми еще пишутся. Не со всеми десятью. Какие-то буквы со всеми, а какие-то нет. Это мы еще разберем тоже. А здесь то же самое у нас. Как называется, тоже мы проходили еще раз, пройдем потом уже, чтобы закрепить. Здесь то же самое, допустим, если это у нас было... Давайте возьмем не А, какую-нибудь другую букву, например, ПИ. То здесь у нас будет уже... Здесь у нас уже будет... ПИ пи с усилием и также здесь у нас получится са са здесь просто са а здесь са тоже как бы двойное двойное с звук сы а, смычный да и T тоже усиленный такой. Ти. Тя. Вот это у нас э, были смычные. Это скользящие. Ну, таблицу мы чертили. Скользящие, смычные. И э, эти взрывные теперь у нас звуки, то же самое, тот же звук, так вот пишется. Здесь тоже органы речи плотно сжаты, но звук, э, удается ему вырваться звуку, и происходит такое, как бы такое м -м, придыхание. К. Ну, я пишу, многие не пишут транскрипцию. Я для себя просто пишу. Может, ее не надо писать. Просто запомнить. К. Это у нас соответственно. То есть буква, да, э, вернее, звук. К. Ты. Так, давайте сотрем. Не очень получился он у меня. Так. Так. то есть... Тоже с таким придыханием. Не хэ, именно а такое легкое придыхание. Здесь давайте другую какую-нибудь букву возьмем. Например, гласный звук другой возьмем. Например, то. Пу. И теперь у нас э, э, одна буква, вернее, да, согласно, еще остался взрывной, это Ч, -ч, Ч. Можно так немножко его обозначить. Тоже можно так. Ну, можете, может транскрипция это вся неправильная, вообще говорят, что ее не пишут. Филологи или кто-то, ну, может быть, чтобы вам не ошибиться, вы лучше... Делайте как у, у, у преподавателей, потому что я говорю сам для себя, веду уроки сам, сам чтобы самому все повторить и все выучить для самодисциплины, так сказать. Поэтому как бы руководствоваться всеми, всеми возможными источниками, особенно к, к, нос, если носитель корейского, да, и кто-то учит, у кого-то есть возможность... Может быть, и так же я пойду заниматься в Санкт-Петербурге в Школу Мир. В Школу Мир на Казанской улице. Надеюсь, что в группу я попаду. вот И там продолжу обучение. Потому что раньше, которое было у меня обучение, у меня я его на не, некоторое время прерывал. То есть на год или на, или на два сначала учился, потом прерывал, потом опять учился. Вот так. Сейчас опять... Естественно, мне даже самому для себя не объяснить некоторые вещи, которые дальше пойдут. Поэтому, конечно, мне нужен опытный преподаватель и вам всем, я думаю, тоже. Вот. А это просто кому интересно, кто тоже хочет сам заниматься каждый день. Именно для того, чтобы каждый день заниматься. И я еще пишу в тетрадке. То есть, все это я пишу в тетрадке по, по страничке. Вот. И таким образом мы с этой буквой... Ча. Ча у нас одновременно может означать машину. Такое простое вообще-то. Ча-дон-ча. Ча-дон-ча. Ну, честно говоря, врать не буду. Сейчас я уже забыл, как машина. Но по-простому -про говорится ча. Ча. Или чай. По-моему, так. Вот. Ну, на этом повторение мы заканчиваем. Десяти сегодня. Гласных звуков наших и наших 14. 14, да? Да, 14 пока что согласных, а всего их 19. Вот, впереди у нас еще предстоит э, сложная, сложная тема, 11 дифтонгов, но это чуть попозже. Вот, всем спасибо, всем удачи. И э, повторением, я думаю, еще займемся, мы еще дня-два будем повторять. Вот, корейский язык с нуля каждый день. До новых встреч!